<Слышко> Друзья, сегодня я хочу вам рассказать об электронных площадках. Первое. Что такое электронные площадки? Это то место, где мы именно не только ищем, но именно и покупаем объекты. Площадок десятки. Но можно выделить основные, да, то есть давайте сразу запишем. Это Сбербанк АСТ, это Лот Онлайн, это центр реализации. Это u -tender. В принципе, я думаю, это уже хватит вам, чтобы найти много объектов. Для чего были сделаны площадки и когда? Вообще, площадки появились в 2011 году. То есть, аукционы стали в электронном виде с 2011 года. Это, во-первых, очень удобно. Для того, чтобы э, купить что-либо, вам не нужно никуда выезжать да, с 2011 года. Вам достаточно иметь ноутбук, достаточно иметь интернет и проводить сделки. Потому что функция электронных площадок как раз такая: Разместить. Лот, да, чтобы вы могли его посмотреть, возможность, чтобы вы подали заявку электронно, э, возможность проучаствовать в стартах, ну, также площадка, понятно, и определяет автоматически победителя на основании то, есть, кто лучше цену поставил или э, кто первее успел купить и так далее. Но а об этом поговорим позже. Э, теперь давайте о самом главном, да, как искать на площадках нужные нам объекты, лоты и так далее. Первое. Когда вы начинаете пользоваться фильтром поиска, я бы посоветовал как можно шире делать параметры. Не нужно писать, что мне нужна квартира в таком-то городе, такая-то улица, какой-то подъезд. Понятно, чем больше параметров вы э, напишите, да, тем, соответственно, у вас будет меньше э, результатов поиска. Напишите просто, как мы делаем, да? это регион, допустим, Москва – это Московская область, это, соответственно, цена, которая меня устраивает, и тип имущества – квартира, автомобиль и так далее. Нажмите «Найти» и из этого уже глазами посмотрите, что есть, что подходит. А, ну еще, наверное, важный момент, чтобы был прием заявок, да потому что это означает, что торги актуальны, на них можно участвовать. Вот, это, наверное, основные вещи, которые вам нужно знать. Также хочу вам сказать, что поиск на площадках абсолютно бесплатный. Почему так? Потому что, сразу скажу, что площадки это все-таки сайты, которые регулируются и вообще их работа регламентируется государством, законом. Поэтому Приходите спокойно, поиск бесплатный, единственное впоследствии для участия вам нужно будет на площадке, где вы найдете интересный для вас объект, зарегистрироваться и купить для него электронную подпись, ключ. Там есть разные варианты, об этом сейчас не будем, будет отдельное обучающее видео по аукционам по банкротству. Я это все вам расскажу, а сейчас, друзья, прямо сейчас выделите 15 минут, зайдите в Свердбанк АСТ, «Лот онлайн», «Центр реализации», «Ютендер» и попробуйте найти. И вместо концовки одну важную вещь. Чтобы найти сразу нужный раздел на этой площадке, а именно «Банкротство», ищите площадки следующим образом. Прямо в «Яндесе Бьювайс» и «Сбербанк АСТ» – «Банкротство», «Фабрикант» – «Банкротство», Потому что на площадках э, зачастую продается не только имущество по банкротству, а так вы попадете сразу в нужный раздел. Ну, все, попадайте, жду вас на следующем видео и подписывайтесь на наш канал.